И покидаемые, подоставляя боевых товарищей. Боевые, товарищи, точно такие же, как мы тогда Была такая группа Коваль, тем более, группа особого значения. Лучше не было, не желая, доисковой лучшей стеной. Песня про них и про всех клетки кого дружили. Старая горда твоя, сквозаваясь, а так и нам не интересное. Земля качается, качается, качается, дают, и это люди набирают высоту. И все качается, качается, качается. И файзоват едва виднеется внизу, И все кончается, кончается, кончается И файзоват едва виднеется внизу. Здесь только было боевых друзей, товарищей, Мы с ними хлеб и соль бери пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, И приглотали, и бродили по горам. Мы с ними шли через засады и пожарища, И приглотали, и бродили по горам. Где мы не встретились в Европе или в Австралии? Мы снова мысленно глянемся назад Когда на карте на восточном полушарии Отрещим маленький кружочек фейзобот когда на карте на восточном полушарии еще маленький кружочек Фейзаба. Земля качается, качается, качается И самолет уже снижает высоту И все кончается, когда нибудь качается и шереметьева раскинулась внизу, и все кончается, когда-нибудь кончается. И Шереметева раскинулась внизу. Вот такая песня старых времен, 83-й. Еще раз